Приветствую вас, друзья, на связи Евгений Ванин. Буквально вчера ночью уже, точнее не вчера, вот сегодня ночью я записал видео о проекте BINX, загрузил его на свой YouTube, не делал еще никакой рассылки и хочу, соответственно, поделиться результатами, которые получились на сегодняшний день, на утро. У меня партнеров 28 приглашено, понятно, что не все из них там что-то оплачивали и так далее, заработано вот менее чем, ну, в общем, с ночи, так скажем, сейчас утро у нас, да, 11.39. Видео я, по-моему, загрузил около часа ночи. вот ну, Заработано сейчас 5.880 на данный момент. Из этих денег, заработанных, я купил себе еще шестой бинар заодно. Вот. И в этом видео мы с вами... Посмотрим, насколько быстро выводятся, во-первых, деньги да, и немножечко я еще раз расскажу вам о маркетинге, чтобы вы понимали, как все это работает. Если что-то будет непонятно, ссылочка на предыдущее видео будет находиться под этим видео в описании и также будет ссылочка на регистрацию. Ну, во-первых, что мне понравилось, что здесь доступный вход любой сможет сюда зайти и в принципе использовать данный сайт как тренажер для приглашения партнеров в бизнес. Если вы используете воронки, то вам будет еще намного проще, потому что ну, результаты здесь получить может абсолютно каждый. Я считаю, ну каждый человек, который вообще-то работает, да, не просто сидит что-то, ждет там переливов и всего остального. Вход 50 рублей, первый бинар второй 100, третий 200, четвертый 400, пятый 800, шестой 1000. Да. в чем как бы суть бинаров то что с бинара вы получаете с каждого личного партнера 50 по партнерской программе и 160 рублей с каждого партнера иерархии то есть с каждого человека который уходит туда <coughs> так скажем в глубину это ну, как бы позволяет вам зарабатывать именно с 10 партнерской программы бинара. Да? То есть, а бинар у нас, грубо говоря, первый уровень у вас 2 человека, второй, соответственно, 4, третий 8 и так далее. Да? Вот. Чем больше ваших партнеров будет, тем больше вы будете на этом зарабатывать. Итак, идем с вами дальше. Да? Здесь есть второй еще маркетинг, который называется Брис. Чем он интересен, то что здесь вы получаете, доходя до 5 ну, пятой матрицы, так скажем, вы получаете 50 тысяч 51 тысячу рублей там, с чем-то. Вот, у меня на, на данный момент уже открыт четвертый стол. Да, то есть я здесь пока что один стою, но как бы ничего здесь такого нету. То есть после четвертого стола, соответственно, идет пятый, когда он закрывается, мне, соответственно, начисляется 51 тысяча рублей. То есть по этому маркетингу я пока что еще ничего не заработал. Но у меня уже выстраивается здесь э, иерархия, да, так скажем. У меня уже появилось 7 клонов за этот вечер, да, то есть 7 дополнительных аккаунтов на втором столе, причем, да, на третьем 4, и вот на четвертый стол один аккаунт у меня улетел. А также у меня получается здесь 82 партнера на, ну, как не 82 партнера, да, потому что. В маркетинге бриз. Давайте я зайду, просто покажу вам иерархию. Чтобы быстро начать зарабатывать, ну, как быстро начать зарабатывать, чтобы больше начать зарабатывать с каждого клона, желательно да, прокупить вот эти вот все столы одновременно, то есть 7 столов. Точнее, не 7 столов, а матрицу. Вы покупаете первый, соответственно, стол. Да. Далее активируете своих клонов. 6 человек, то есть у вас получается это 350 рублей. Но зато потом, когда развивается, вот, например, давайте я открою. Вот видите, здесь тоже люди выстраиваются слева направо. Например, давайте вот Алину зайдем на фотографию свою, публиковала. вот Тоже вот ночью человек зарегистрировался. В общем, для чего прокупать столы, да, то есть, вот, так, вот таким вот образом, для того, чтобы, когда э, ваши партнеры регистрируются, они делают то же самое, соответственно, да, прокупают все столы и э, у вас, во-первых, вот этот стол работать начинает первый, э, ну, <грубо>, грубо говоря, в шесть раз больше, вы в шесть раз быстрее вы достигнете пятого э, стола, да, чем, ну, при таком размещении, когда вы в одиночку работаете, то есть один аккаунт купили, соответственно, сюда люди встановятся, да, и вот этот вот один аккаунт там потом переходит только на второй стол, потом он опять как-то там заполняется и так далее. Ну, вот, поэтому лучше сразу прокупить все места, и дальше ваши партнеры будут делать то же самое, вот как у меня, в принципе, это получается. Потом переходим, соответственно, на второй стол таким же образом, вот, но здесь я уже, ну, как мне сказали, да, я не переходил, то есть не выкупал здесь все места. Сказали, просто приобретаешь одно, а, соответственно, с первого стола все люди потом сюда, как говорится, пойдут. Ну, я так и сделал, в принципе. И вот мой клон сюда попал, мой клон попал сюда, соответственно, потом клоны попадают под разных людей слева направо, да, то есть как только место какое-то освобождается, соответственно, у меня матрица, по сути, вот она закрылась, да, и, соответственно, у меня образуется один клон, который попадает под моего партнера ниже. Да, и таким вот образом все это застраивается. То есть, матрица, она, по сути, неразрывная. А когда начинают люди работать всей командой, то есть, она начинает закрываться очень быстро. Поэтому первый день только вот сейчас работаю, показываю, какие результаты. Причем, опять же, начать можно ну, с минимальной какой-то суммы. В общем, я в предыдущем видео все рассказал, все записал. Обязательно его посмотрите. Вот. Но ну, давайте попробуем сделать вывод средств. Он, кстати, открывается только тогда, когда у вас появляются деньги на счету, когда вы заработали. Вот. Плюсом к этому я еще забыл сказать сейчас, да, то, что вы покупаете не просто стол, а да, вы покупаете рекламу. По сути. То есть за 50 рублей вы получаете 1000 показов. Вот. У меня здесь сейчас на балансе 4870 рублей. Как вы знаете, я 1000 рублей потратил на уже сказал на пятый или не то на шестой шесть стол в бинаре поэтому сумму чуть меньше да то есть чем я заработал вот выбираем платежную систему для вывода здесь мы видим куда можно выводить payr киви и яндекс например да ну я например хочу вывести на payr нажимаю продолжить сумму давайте 4, четыре так, номер PR кошелька. Сейчас мы... Ну, вот, кстати, мои платежи, да, которые я делал. Покупал эти матрицы, столы. Это было 23-27, и одновременно с этим я записывал видео, пока я его смонтировал. То есть, была уже, так скажем, ночь. Так, копируем номер кошелька. Вводим его вот сюда. Нажимаем «Продолжить». Сайт немножко может тормозить, потому что здесь очень много сейчас трафика. Соответственно, реклама здесь достаточно эффективна. Вот сумма начислений на счет 5482. Ой, 5 тысяч, ой 4582. Подтвердите снять. Так, был отправлен код подтверждения на Яндекс. Давайте сейчас зайдем. Это телемост. Вот он, подтверждение. Сейчас мы этот код введем. Так, и вот сюда подтвердить. Вывод средств успешно совершен. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут совершено. Зайдем. 85, 35, 4. Да, деньги пришли. Давайте посмотрим историю. Вот на ну, сумма пришла. Как видите, все моментально. В общем, проект достаточно интересный, но самое интересное то, что здесь много трафика, да, и когда вы покупаете себе там либо матрицу, либо какой-то стол, там бинар тот же самый, да, вот вы получаете рекламные кредиты. Вот, вот здесь вот у вас в кабинете есть раздел реклама, сюда можете зайти, я еще рекламу не давал, нужно будет просто сделать определенного размера баннеры, да, потому что здесь они не совсем стандартные, вот у меня доступно просмотров 75. Тысяч. то есть при покупке бинара вот этого да, глобальной матрицы вы соответственно получаете вот эти вот а, показы то же самое в бризе да, то есть когда вы покупаете по моему а, матрицу бриз а да, вы также получаете эти показы вот. у меня сейчас 75 тысяч показов баннера соответственно это ну во первых выгодные вложения в рекламу так как здесь люди постоянно находятся и во-вторых, вы сможете на этом неплохо зарабатывать. Вот Сейчас скажу, какие баннеры здесь используются. Так Расположение. Вот они, видите, внутри кабинетов. 300 на 50 заголовок кабинет, 300 на 250. И боковой баннер 300 на 600. Вот такой вот можно использовать. Соответственно, я сегодня эти баннеры сделаю, загружу рекламу и потом покажу вам отчет по этим баннерам тоже. В общем, друзья, на этом все. Если вам интересен данный проект, можете регистрироваться. Кстати, я забыл сказать, я уже видел реальные чеки. Там за два месяца человек заработал здесь более трех миллионов рублей. И, в принципе, как вы видите, я даже не делал еще рассылки, просто опубликовал видео на YouTube. Там не так много просмотров, там около ста, наверное. И вот, пожалуйста, видите результаты. Да? То есть, практически... 5800 рублей заработано за одну ночь. Ночью причем, да. Вот. На этом все, друзья. Ссылочка на регистрацию будет находиться прямо под этим видео. Также я дам ссылку на видео предыдущее, которое я записывал. Там показываю, как оплачивать все эти... Бинары, матрицы. Вот. Показываю, как это работает. В общем, обязательно посмотрите. Ну и кому интересно, соответственно, присоединяйтесь. Кому не интересно, проходите мимо. На этом все. Всем пока.